Всем доброе утро. Доброе утро. Утро. Мы начинаем с рекламы жвачки Риглис. Уж эти Риглис. Я И ваши зубы будут мягкими и бархатистыми. Пошли. А, ну по завтраку опять к морю. День второй номер. Бля, такие вынес, да? Что ну, ты хочешь Андрюху взять лежак? Я хочу взять лежак и нормально отдохнуть. Раз в три дня надо позволить себе. Я считаю, я считаю, что отказ во всех этих благах это не уважение к себе, не любовь к себе. Нельзя так делать. Раз в три дня можно позволить себе все. Не надо себя ограничивать ни в чем. Нужно ломать запреты все. Я не знаю, так что лежите на песке, там, на камнях можете лежать. Я возьму себе шезлон, в обед полечу на парашюте. А вечеру пьяным морду, это, мордой этот, палат, да? А, так? Да. О. Так, ладно, идем на И на вот это Андрюха отсылает супруги, mm. а потом она так обижается, что у нее звонки на такие. Знаки оттуда подступают. <свят> Народ, он двигается уже к морю. Вот, вон горячий хаш там. <свят> каш, гуля, все, что хотите. Хаш, сигареты, вот, болы. Сосбер, баш. Пойдем, секретный. Пойдем. Пошли пляж. Так, где бать? Да, там где-то. Да, все нормально. Вон он, вон он. Левее. Я пойду пиво выпить, что-то меня тошнит уже с утра. От шашлыка. От шашлыка тошнит Сколько народу? О чем продукт? Один с тучкой, а Погасить на две у Васи. пошло. Все, ребята, отдых начинается. О, жара пистолет. Так, ладно, плавки. Мешаем для тех, кто не танцует? Сейчас, Сейчас. на парашюте. Одиннадцатый отряд. Девятый отряд. Что-то А я довольный. А Отключешься. Положенное положение. Сейчас поплывем на катамаране, на фиолетовом. Фиолетового следо. Фиолетовый да? Фиолетовая вата. Фиолетовая вата. Что, давайте, ребятки, не переключаемся там на воде уже по снегу. Какой-нибудь Я не буду снимать Я ну, давай, давай. Давай. Давай. Давай. там посидеть в пиво и вернулся <свеч> Привет, Привет всем, а. всем ребята. мне уже стало лучше, слава богу Но, все же, если вы собрались с дикарями на Отдых, я вам скажу, подумайте три раза. Мне кажется, это отдых только для законченных романтиков, таких уверенных в себе. Но если вы такой адекватный, нормальный человек, такой, как я, то я советую вам не делать этого. Поедте, снимите гостиницу, переплатите чуть больше. Фу. Избавьте себя от этих трудностей приготовления и того подобного Слышите слышать этого человека кстати сегодня оттраванулся чуть-чуть у них супчиками надо у нас их не жрать хот-доки и всякую заразу, которую а в остальном все в порядке, отдых а проходит приготовить самому себе по графику отдых Знаешь, успеваем, даже опережаем вот а он нажрался каких-то там хот-доков или еще что-нибудь там Вон взяли катамаран, плывем на середину Черного моря Вон парашют, смотри, поет М -м -м -м. Ну, вон, ну, ну, что, все, разворачиваем Андрюха, разворачиваемся или что? Смотри, на вот Назад собрался? Нет, нет, просто это, на берега раз... Развернуть мордой на берег так, вот. Чтобы я стала, видеть, не море оно ворачиваем на месте накручиваем. Гости... не кручу. Гостиница это, это да. Круглый купол. Ага. Да, я снимал это тоже. Зонтик хорошо, да? Ну да, конечно. А то он ну, видишь, без зонтика плавал. Так. Что у нас Андрей? Андрюха, Юха Пивка. Ох! Лепота. Что-то я не помню. Вот это было здание, а с круглой крышей. Я не понял. Не, ребята, все на море отдыхать едете. едите. Больше новое здание строится. Андрюху, сейчас будем посвящать моряка. Соленый стакан воды он выпьет. Соленый, да? Ты что, соленой воды будешь пить? А, кстати, ему можно, чтобы было прочистить. Что Голубая вода, а, вообще, слушайте, знаю, камера передает. А, я хочу сказать. Вот. Я когда тут болтыхался, а ты снимал этот, э, детский сад там прыгал. -а, -а. а там облака же, он видишь, там затянутся. Угу. Я так что-то туда смотрю, грязь забрала, вот это да, не придет, не все, ну так посмотрел на пацану, вот в по горам. О! Оперативно. Давай. Давайте, ребята, за отдых. Только хотел сказать, только, но за отдых. За, за отдых, да. Так, а вот, а вот, А тебя тут не укачает, Андрей? Укачает. Надо рыгать тут не надо. Не надо ничего разворачивать, мне уже лучше. Холодненькое пиво. тут и можно рыгать. Тут-то самое, чтобы порыгать. Качает нормально. Семечник-то будет? Нет, Денег? нет. Можно еще тарел заплыть, за 2 километра сынка заплывали, как раз туда полчаса, нужно за 3 часа. А у вас тут еще есть этот, как? километраж? У меня в голове километраж. На подушках, ребята. Поехали, поедем. Да, там бахтоны. Да, яхты, яхты стоят. Четыре Да это обычные парусы, какие-то яхты. Маленькие швердботы, но это не яхты. Вон эти подушки, это таблетки, таблетки, как тебе сейчас отдых, Андрюх, нормально? Сейчас нормально, пошел отдых. Вот здесь этот радужный. Бананы тоже можно перевернуться, да? Да. Он и переворачивает, но он все. Бред же на них. Да. Угу. Я вылетал только с банана пару раз. А, из таблетки эти раз вылетал. А как же там выйти? Не прилетал? Поесть прокатить. Привязывают, там сам держит. Ну а. Андрюха готовится к прыжку. А Да. <связь> <связь> ну как? Андриана. Главное, не переверни судно Там лестница есть Холодная? Горячая Хорошая вода, вообще не холодная Соленая только Давай я Пошла запись Всё, Андрюшка прыгает, Набрался смелости, ребенок, все-таки решился прыгнуть. Детёс, смелело давай. Я бомбочки Давай. Ой, ой, сейчас дай. Прыгай, давай. Так, а спасательный не взяли. Акула! Самое главное, ты под ватанеть не попади. Что, получилось? Да. Нормально. Дна достал. Не? До дна? Ты ага. сказал, тут мель. До дна достал. Как ты залазишь? А лестницу там нет, что ли? Сейчас я руку подам. Надо худеть, не, я, я залезу. залезу. Живот застрял. Все нормально, ребят. Что-то еще? Не, я позже. Ребята тут на Мерседесе плавают. Вот, ребята, классно. Он на квадриках катается. И как он назвать? На Ну водный, да, мотоцикл. Нормально справа, а я вчера... mm. Можно порыбачить А там уже видели расценки, нет? Да, да, я снимал до этого Там в видео гляните расценки на все услуги Да, вообще романтика пиво такого нефильтрованного по телеку угу. как нефильтрованное фу безалкоголь запретили безалкогольно рекламировать семи... наоборот я тебе говорю что рекламируете самое безалкогольное да мне с ну? понравилось пиво вот это разливное да. это хорошее пиво живое у ну, вас там завод да прям да завод Сука, Ну да три уже, да? Угу. О, болдеж. Вот тут все. Давай. Ну, ты вот пиво набил. Да, хорошо отдохну. Надо сюда ехать на своей машине, да? Фрукты дешевые, ребят, тут вообще. Сюда на самолете надо лететь. Затариваться, да? Да, багажный отсек. Андрей, тема мать как говорить? Будь проще. Да, Андрюха, будь проще.